Привет, в этом видео мы послушаем динамический микрофон Shure MV7X, который на просторах интернета окрестили младшим братом SM7B, что по моему мнению не совсем так. Ты на канале Rock'n'Roll, погнали разбираться. Вообще, данного микрофона существует целых две модификации. И даже речь не про цвет, у меня конкретно черный, но существует еще и серенькой. Первая модификация со встроенным аудиоинтерфейсом и DSP-процессором на борту. Вторая модификация, ну как в моем случае, подключается только по проводу XLR. Ну а сухие характеристики конкретно этого микрофона ты видишь сейчас на экране. Не вижу смысла их перечислять. Прости. В коробке помимо самого устройства лежит интереснейшая макулатура на незнакомом мне языке. Переходник под разные крепления стоек, а также мягкая вставка с шикарным логотипом компании, которая защищает девайс. А вот дизайн у микрофона реально классный и притягивает к себе все внимание. Безусловно, отдаленно Shure MV7X напоминает тот самый легендарный микрофон, который сегодня стал очень популярным среди блогеров, но и в то же время сильно отличается от своего старшего брата. Во-первых, эта мороженка сильно меньше в размерах, чем оригинальный SM7B. Во-вторых, крепление микрофона к стойке выполнено иначе. Если в SM7B вращается нижняя часть крепления, то Shure MV7X нужно крутить целиком, чтобы закрепить его на стойке. В-третьих, младший брат лишился удобного крепления провода снизу. Теперь из него торчит XLR-провод, что неудобно в использовании микрофона с пантографом. Ну и в-четвертых, ветрозащита пропускает взрывные согласные, такие как B и P, а также задувается при шипящих звуках. Вот что, что а качество сборки микрофонов Шур всегда вызывает восхищение. Ну, во всяком случае, у меня. Под ветрозащитой скрывается металлическая сетка, которая защищает картридж от физического воздействия. Причем сетка плотная и жесткая. Сам корпус это монолитный кусок металла который априори не может скрипеть или люфтить. разъем XLR прикручен намертво, не думая, что его можно вырвать. Рогатка, на которой зафиксирован микрофон, также сделана из металла, как и корпус. К качеству покраски девайса вопросов не имею. Все сделано, если не идеально, то очень близко к тому, чтобы быть идеальным. Наверняка ты догадался, что весь этот ролик был записан силами микрофона Shure MV7X который был подключен в звуковую карту Roland Rubix 22. И в целом, качеством записи я вполне доволен. Однако, мне кажется, что микрофону не хватает... характера. Чтобы это исправить, предлагаю разогнать микрофон с помощью лаунчера от компании Союз. Давайте его подключим. Теперь мы слышим, что звук преобразился. Но я хочу заметить, что я не использовал никаких программ, софта и прочего-прочего-прочего в обработке своего голоса. Весь окрас звука происходит с помощью лаунчера от компании Союз. Ну как тебе звук? Напиши в комментарии. Ну и так как микрофон все же цепляет P и B, рекомендую либо подать больше усиления на звуковой карте и отойти от микрофона подальше, либо воспользоваться поп-фильтром, который смягчит взрывные согласные. Ну а теперь предлагаю записать мой голос за кадром, причем как с использованием лаунчера, так и без него. Ну а также я запишу свою гитару, чтобы ты в полной мере услышал, как работает данный микрофон и как он справляется с записью. Петь я, к сожалению, не умею, так что обойдемся без вокала, но вот гитарку я Запишу. Микрофон я включил напрямую в звуковую карту и уже сейчас вижу, насколько сильная разница по звуковой дорожке. Я бы, конечно, вам это показал в программе, в которой записываю звук, но боюсь, что сделать это будет несколько затруднительно. Сейчас микрофон также работает без стандартной ветрозащиты. Предлагаю ее надеть обратно на микрофон. Ветрозащиту я надел на микрофон. И что значит дальше? Как правило, такие микрофоны используются в студии, в которой больше уклон на телевещание. И, соответственно, здесь что может происходить? Случайный удар по столу рукой. Давайте это воспроизведем. Случайно можно задеть пантограф. Бью по стойке, причем бью достаточно усиленно. При этом еще и говорю, чтобы понять, насколько микрофон э, фокусируется на звуках извне и насколько он фокусируется все-таки на ударах по стойке. Вы это все слышите сейчас в записи. Ну а теперь давайте я попробую постучать по самому микрофону, дабы узнать, насколько корпус взаимодействует с окружающей средой. Стучу по корпусу и одновременно говорю. Ну а теперь продолжаю стучать по корпусу, но чуть-чуть замолкаю. Итак, я подключил лаунчер «Союз», и сейчас вы слышите звук необработанный, но окрашенный именно с помощью лаунчера от «Союза». Усиление на звуковой карте примерно подается на 12 часов, и звук вы, собственно говоря, слышите. На микрофон надета стандартная ветрозащита. Давайте ее сниму и поговорю без нее. Я снял ветрозащиту и сейчас говорю без нее. Располагаюсь я примерно от микрофона в сантиметрах 7-10, для того, чтобы вы слышали все нюансы моего чарующего голоса. да. Давайте я также постучу по столу. Вот стучу стол по столу и э, одновременно разговариваю да, с ударами. Далее я хочу переключиться на удары по стойку. Переключаюсь на удары по стойку. Уже даже стучу по стойке в полную силу. Почему не замолкаю? Потому что ну, обычно в процессе ударов, если вы ведете трансляцию, вы не замолкаете, да? А продолжаете вести трансляцию, несмотря ни на что. Теперь давай постучу по самому микрофону. Стучу по микрофону. Стараюсь его не раскачивать ударами, дабы не добавить шумов, которые могут прийти по проводу. а Просто стучу по корпусу слушаем звук я смело могу сказать что шур mv 7 x это ультимативное устройство которое подойдет как для дикторской начитки так и для вокала но все-таки больше раскроется как микрофон для ведущих если ты проводишь прямые трансляции записываешь подкасты то этот микрофон точно для тебя в моей комнате достаточно пусто и в ней очень много реверберации чтобы конденсаторный микрофон завел все потусторонние шумы в запись но этому парню на шум и потусторонние звуки просто пофиг прямо сейчас этажом ниже проходит пьянка но тебе ее не слышно а вот мне Слышно? Актуальную цену и сухие характеристики Shure MV7X ты найдешь в описании к этому видео. Там будет ссылочка. Стой, подожди, эту же ссылку я оставлю в комментарии ниже, чтобы тебе ее долго не искать. Ну а ты не забудь написать, каким микрофоном пользуешься, что тебе в нем нравится, что тебе в нем не нравится. Ну а также напиши, как тебе это видео в целом. Подписывайся на канал, у нас еще для тебя очень много интересных видео.